Всем огромный привет! Всем огромный привет! всем кто присоединился очень рада вас видеть сегодня у нас с вами необычный прямой эфир сейчас вы поймете почему так здравствуйте добрый день как Добрый я день. уже вам сказала, сегодня у нас необычный прямой эфир. Вы очень давно уже меня просите, месяца два, так точно. Расскажите нам о тенденциях 2021 -го года. Будет ли 2021 год легче и проще, чем 2020? И я решила вас порадовать, и даже не одна. Сегодняшний прямой эфир я проведу с Мариной Ануфричук. Это... Наша выпускница нашей школы, это преподаватель уже нашей школы. Большая молодец, пример для всех наших учеников. И э, мы с Мариной договорились рассказать о тенденциях первого полугодия 2021 года. И э, мы будем рассказывать по очереди о каждом месяце. То есть я буду рассказывать о нечетных месяцах, Марина о чётных. И мы будем... Э, Прям акцентировать внимание на важных датах, важных соединениях, поэтому если вы хотите максимально подготовленными войти в новый год, советую вам взять сейчас лист бумаги, ручку, если у вас есть такая возможность, то записывайте ключевые моменты и это поможет вам ориентироваться в дальнейшем, ну, а если сейчас такой возможности нет, то этот эфир будет в записи, и вы сможете просмотреть его позже в любое удобное для вас время. И вначале я хочу ответить на вот этот вопрос, будет ли 21 год проще. И сразу хочу сказать, что 2020 год, он уникален на самом деле, было 6 затмений. Мы уже их прожили, мы уже прошли все шесть затмений. Были важные циклы планет, соединения планет. Безусловно, это все создает довольно сложный фон, событийный, эмоциональный. К тому же были у нас ретроградные личные планеты Венера и Марс. И это тоже внесло свои коррективы, это дало ощущение нестабильности в наших выборах неуверенности в том, что мы делаем, это необходимость пересматривать и наши отношения, и то, куда мы тратим свои силы и энергии. В 2021 году этого не будет. Венера, Марс будут идти вперед, затмений будет всего 4. К тому же по циклам планет мы будем только пожинать, скажем так, плоды. Мы будем видеть уже послевкусие, всех этих тенденций, которые только зарождались в 2020 году. Но, тем не менее, год все равно будет очень интересным. И есть смысл поговорить о нем более подробно. И начнем мы с января месяца. Я начну, затем Марина продолжит, будет рассказывать о феврале. и так мы будем по очереди. Итак, январь месяц, во-первых, очень ощутимо. Будет еще соединение Юпитера и Сатурна, которое произойдет 21 декабря этого года. И это соединение будет подталкивать, искать новый путь в плане социального развития, подстраиваться под новые актуальные тенденции. И в целом январь это у нас традиционно месяц Козерогьих энергий, так как обычно личные планеты, Солнце, Меркурий, Венера проходят в январе через этот знак. И Козерог у нас что любит? Цели. Козерог любит цели, поэтому многие, конечно же, в январе очень активно думают, чем заняться в этом году, какие себе поставить цели, какие должны в принципе мечты быть, куда стоит вкладывать свои силы, энергии, энергию свою это все будет и даже более сильно будет ощущаться, чем обычно. И если вот начало месяца дает возможность раскачаться, там Нептун будет в аспекте к узлам, и действительно вот период с 1 по 6 число будет давать такую возможность немножко отстраниться от активных действий, побыть наедине с собой, побыть наедине с близкими, то сразу после 6 числа Марс у нас переходит в знак Телец, и начинается так называемая борьба за ресурсы. То есть это будет давать сильное желание зарабатывать деньги, трудиться. До этого Марс был очень долго вовне, и это больше связано с поиском себя, куда мне вложить силы, правильно ли я все делаю. И поэтому половина 2020 -го года, она прошла под такими энергиями сомнений и проб и ошибок. И 21 год в этом плане даст уже больше уверенности, и мы это почувствуем буквально с первых дней, сразу после перехода Марса в Телец. И это даст также огромное желание зарабатывать, но учтите, что траты тоже будут повышаться вместе с доходами. Также хочу обратить ваше внимание на то, что у нас есть очень важные тенденции, связанные с Юпитером в этом месяце. Он будет 11 числа делать хороший аспект к Хирону, и это даст возможность увидеть какие-то альтернативные способы ведения бизнеса, самопрезентации, альтернативные способы, как вы можете проявить себя в своем деле. Возможно, будут какие-то интересные предложения по работе, обязательно прислушивайтесь. А вот 17 числа будет уже квадратура Юпитера к Урану. И вот особенно неделя перед 17 числом она будет нести такую яркую направленность, поиск чего-то нового, и ощущение, что просто необходимо менять свой подход и безусловно, нужно прислушиваться к своей интуиции в этот период, и январь будет учить ставить себе цели, но в то же время быть гибким и улавливать те новые тенденции, которые возникают в пространстве. К тому же еще одна планета, которая, скажем так, выйдет на арену в январе месяце — это Уран, но он больше даст о себе знать, Позже, 14 числа, он разворачивается в прямое движение, и в середине месяца это создаст акцент на переменах, поиске новизны и на каких-то неожиданных ситуациях и поворотах. К этому сложно подготовиться, но нужно взять во внимание. И затем уже под конец января Уран соединится с Марсом или Лит. Это произойдет в период вот 20 числа января. И вот это такое достаточно турбулентное время, и каждый может его прочувствовать по-своему. Для некоторых это будет период взрывоопасный в плане эмоций, для некоторых это будет период поиска опять-таки вот этой новизны, период, когда захочется попробовать что-то новое, для некоторых это будет время нестабильности в отношениях или в финансах. В любом случае присутствие Лилит нам говорит о том, что Нужно быть поаккуратнее в тех процессах, в которых мы хотим максимально ускоряться. Нужно все продумывать для мелочей. А вообще вот Марс и Уран, эта конфигурация, она дает максимальное ускорение. То есть это прям возможность очень быстро решать какие-то вопросы, идти вперед, без оглядки, начинать что-то новое. Но Лилит, скорее всего, будет нам все-таки либо страхи внушать это опять кто как ее ощущает страхи по поводу финансового она все-таки в тельце будет присутствовать либо это будут страхи связанные с тем что может не получиться либо с тем что нужно вложиться во что-то могут быть также и наоборот такие энергии через самоуверенности у каждого опять-таки по-своему главное быть поаккуратнее в этот период и рационально смотреть на то куда вы вкладываете свои силы что касается эмоций и отношений тема которая на постоянном основании всех интересует венера будет в этом месяце в козероге и она безусловно с 8 числа она будет в козероге до конца месяца она безусловно создает такой холодок в эмоциональном плане и тем более 9-14 числа, вот в этот промежуток времени, будет квадратура от Венеры к Марсу и Урану, это внесет эм, эм, плохое взаимопонимание в отношения какие-то, опять-таки, поворотные ситуации, сложно что-то прогнозировать, на кого-то положиться, поэтому лучше все-таки в январе внимание фокусировать на себе, своих целях и больше рассчитывать именно на себя. Вот под конец месяца уже больше экспрессий, больше эмоций появится, так как у нас 23 числа будет Венера в аспекте к Нептуну, а 28 она соединится с Плутоном. И вот это уже настоящий взрыв эмоций. И тем более, даже если мы по лунациям посмотрим 13 числа Новолуния в Козероге. Опять-таки, вот это акцент на рабочих вопросах. А 28 в конце месяца будет полнолуние во Льве. То есть, действительно, конец месяца у нас получается очень и очень эмоциональный. К тому же будет еще одна важная тенденция: 8 января Меркурий зайдет в знак Водолей, в котором он будет ретроградно уже в феврале. Об этом Марина более подробно расскажет. Но я хочу обозначить важную тенденцию января, что 10 числа Меркурий соединится с Сатурном и Юпитером. И вот вблизи этой даты будьте прям очень внимательны по поводу новых предложений, которые имеют отношение к вашей работе, вашему развитию. Это может быть период, когда нужно будет решить какие-то важные бумажные вопросы или отправиться в поездку. Это может быть командировка для кого-то. В любом случае, вот период предполагает движения, действия с вашей стороны. Приступаем теперь к февралю. Марина, ваше слово. Всем добрый день. Добрый день, кто присоединился. Я напоминаю, что мы сегодня ведем обзор первого полугодия 2021 года. Я очень рада вас видеть. И вот бесконечно благодарна возможности вести этот эфир с Аллой, со своим учителем, и рассказать вам о грядущем 2021 о годе, который будет безусловно не похожим на все предыдущие. И в феврале месяца у нас будет две главные тенденции, такие закладываться, которая связана с Сатурном. Дело в том, что вот весь февраль месяц будет постепенно расти напряжение между планетами Уран и Сатурн. Поэтому в работе, в делах мы будем чувствовать, как почва под ногами постепенно размывается, и мы как-то теряем свою стабильность. И первая тенденция, она сложится уже 9 февраля, когда Сатурн сделает секстиль к Хирону. В это время мы будем сфокусированы на поиске новых вариантов деятельности. И... В этот период важно будет вот разглядеть, рассмотреть возможности работать в двух направлениях, сочетать несколько видов деятельности. И это будет связано также со второй тенденцией, так как уже 17 февраля Сатурн сформирует точный квадрат Курану. И вот этот аспект, он без преувеличения будет одним из ведущих трендов 2021 года и будет повторяться трижды на протяжении года. По сути, этот аспект символизирует собой тот самый пресловутый экономический кризис, о котором все говорят. И первый его виток будет уже в 17 числах февраля. Безусловно, он будет влиять и на политиков, лишая их чиновь должностей, да, и в то же время вот каждый из нас будет ощущать эту потерю стабильности и необходимость перестроиться и найти какой-то новый фундамент жизни. Поэтому главное в этом периоде это расширить свои представления, свое видение о том, как можно работать. И не цепляться за старые методы, за старые правила. Также вот хочу отметить, что по данной квадратуре государственные должности и в целом государственная структура они будут страдать больше, чем частные, более гибкие компании. И следующая такая особенность февраля ⁇ это то, что 30 января Меркурий разворачивается в ретроградное движение и движется по пятнам по знаку Водолей до 21 февраля. Как всегда, период ретро Меркурия он не подходит для новых начинаний, создавая нам в них препятствия и задержки. Зато он прекрасно подходит для усовершенствования, начатых ранее проектов, для доработки тех идей, которые у вас возникли в январе. И в этом нам будет очень помогать Венера, потому что уже 1 февраля планета красоты и гармонии заходит в знак Водолей, где. Будут в феврале и Солнце, и Меркурий. И такая вот Венера, она сделает нас более открытыми, более дружелюбными и настроенными на сотрудничество. Важный период этого транзита Венеры с, с 5 по 13 февраля. В это время Венера будет делать аспекты к социальным и высшим планетам. И... Поэтому, если ранее вы уже почувствовали необходимость решения материальных вопросов, то в этот период вы сможете удачно договориться и найти новые источники дохода либо варианты сотрудничества. Также отметьте себе важный день в феврале. Это 14 февраля, день всех влюбленных. Именно в этот день Венера сделает гармоничные аспекты к узлам кармическим, и вот это прекрасное время, чтобы подкорректировать свои желания, свои отношения, финансы. Потому что вот те ситуации, те знакомства, которые сложатся в этот день, они будут получать мощный потенциал развития в будущем. Так что не жалейте в этот день подарков, теплых слов для своих любимых, а от Души любите и будьте любимы. Тем более, что... В наступающем году и мужчина, и женщина, они будут настроены одинаково романтично в этот период, потому что Марс в этом плане будет дополнять Венеру. Именно 14 февраля он достроит точный секстиль к Нептуну. И вот этот аспект, мы его будем чувствовать по-разному. Одни люди будут склонны искать вдохновение и мотивацию для действий, а другие — будут нуждаться в человеке, который поверит в нас. И поэтому люди будут более настроены на создание тесных личных отношений. Но действительно, вот всем нам будет важно в это время ощущать поддержку в делах и ощущать мотивацию что-либо делать и понимать, для чего я это делаю. Важно найти в себе этот внутренний ресурс, потому что уже с 20 чисел февраля и до конца месяца будет складываться трин между Марсом и Плутоном. И этот аспект он говорит именно о том, что в конце месяца нам необходимо будет включить все свои пробивные способности и активно достигать намеченных целей. Также прошу обратить внимание на дату 25 февраля. В этот день Юпитер сделает трин к северному узлу и секстер к южному. И вот этот аспект, он даст нам новую мотивацию и новое видение возможностей. Заметьте, что аспект, он достаточно непродолжительный, поэтому здесь будет важно успеть прочувствовать этот тренд. И... Итак, продолжаем. Всё? И да. переходим с вами к марту. Март — это у нас первый месяц весны. И действительно, вот те астрологические тенденции, которые будут в этом месяце, можно назвать весенней оттепелью, так как на самом деле планеты говорят о том, что каждый из нас будет искать легкость в том, что мы делаем, легкость в отношениях. Это период, когда Каждый будет искать какую-то важную информацию, которая может помочь ему развиться в его собственном деле. Это период, когда каждый будет желать чувствовать мобильность в своей жизни. Это связано с тем, что 4 марта Марс перейдет в Близнецы на два месяца, и это, безусловно, сделает вот нас очень любопытными. Это, безусловно, период, когда есть смысл начинать обучение, какие-то новые навыки нарабатывать. Это период, когда нам нужно больше коммуницировать, и э, общение само по себе будет стимулировать нас к действию, оно будет заряжать нас энергией. Поэтому что точно не стоит делать в марте, так это закрываться в себе, ограничивать свое общение с кем-то, наоборот, нужно стараться как можно больше коммуницировать с окружающими людьми. К тому же 28 числа, вот прям можете себе в календарике этот день обозначить, Марс соединится с восходящим узлом. И это обычно непродолжительный тренд астрологичный, он может 2-3 дня действовать, но тем не менее это... Это период, когда будто бы открываются двери для новых возможностей. Это период, когда мы можем э, запрыгнуть в вагон э, каких-то новых шансов и открыть для себя что-то совершенно интересное, новое, необычное. Поэтому обязательно будьте внимательнее вблизи этой даты. Что касается Венеры, она будет почти целый месяц в рыбах до 21 числа, поэтому тема отношений, тема взаимодействия людей друг с другом, тема эмоций, она, безусловно, будет ключевой для этого месяца, и людям будет настолько важно вот ощущать, себя живыми, общаться, переживать эмоции самого разного плана, это будет необходимо как воздух. Поэтому, безусловно, и тема взаимной поддержки, и тема вот обмена энергиями, когда кто-то кому-то помогает, поддерживает словами, действиями, это будет прям очень важно в этом месяце. Но, тем не менее, я хочу обратить ваше внимание, что в период с 3 по 9 число Венера будет в аспекте к Лилит и Урану. И это может внести некую, некий сумбур в отношения и в то, как мы воспринимаем те или иные ситуации. Не спешите что-то разрушать в этот период, свергать кого-то. Помните, что эмоции могут быть впереди, в этот период, и они могут э, не совсем соответствовать ситуации. Э, но зато 14 числа, э, и, скажем так, вот период как раз э, с 10 по 14 число это будет время соединения э, Венеры с Нептуном, период э, романтики, любви. Э, в это время многих может затрагивать тема благотворительности, может возникать желание кому-то помочь, кого-то выручить. Если у вас есть возможность творить добро, она есть у каждого из нас. Старайтесь это, этот период использовать во благо не только для себя, но и для тех, кто действительно в этом нуждается. Также у нас есть такая важная дата 8 марта, и она вот в этом году как раз попадает на аспект Венеры Курану. Поэтому могут быть какие-то неожиданные встречи, неожиданные предложения, нестандартные, необычные свидания. Я думаю, что многие будут в этот период удивлены и удивляться. И, кстати, вот как раз перед 8 марта может быть очень активная, активная такая тенденция знакомство по интернету, так как Уран эти темы очень любит. Поэтому если вы одиноки и будете в этот период искать свою любовь, то вы можете ее найти на просторах интернета. Вот именно познакомиться можете на просторах интернета. Что касается финансовых дел, они тоже связаны с Венерой, то когда она будет в аспекте к Урану, то есть это у нас... 3 по 9 число — это период такого азарта в финансовых делах. Это период, когда мы можем быть склонны тратить больше, чем привыкли, больше, чем себе планировали, поэтому с финансами нужно быть поаккуратнее. То же самое касается периода соединения с Нептуном. С 10 по 14 число может быть вот сложновато, в этот период распределять финансы, не подходит это время для финансового планирования, но может быть большое желание потратить деньги на отдых, на что-то приятное, провести вот с кем-то время, подарок кому-то сделать. А вот период с 15 по 18 число как раз таки хороший для решения финансовых вопросов, так как Венера будет в аспекте к Плутону. В это время могут удачно сложится дела связанные с банками инвестициями депозитами в общем финансовые решения нужно планировать на это время что касается Меркурия он 15 числа после долгого длительного пребывания в Водолее переходит наконец в Рыбы и это изрядно расслабит каждого из нас так как до этого в Водолея был он сильно подталкивал к тому, чтобы больше общаться, больше обмениваться мнениями, идеями, объединять вокруг своей идеи других людей, искать единомышленников, продвигать свой бизнес в интернете. В общем, это может многих, скажем, утомлять, и особенно это будет ощущаться в первой половине марта. И вот после перехода Меркурия в Рыбы, будет ощущаться некая расслабленность, желание вот время ни о чем не не думать, не планировать слишком. И 21 числа Меркурий будет в аспекте к Урану, это может дать интересные идеи, неожиданные встречи, разговоры интересные. Это все фиксируйте, если действительно вот вы видите, что пришла идея в голову можете потом ее запросто забыть. Лучше запишите. И вот конец месяца он эм, говорит о том, что нужно быть повнимательнее с бумажными делами. Лучше не планировать вот, подписание каких-то бумаг, э, серьезные встречи, так как будет соединение Меркурия и Нептуна. Это затуманит мозг, э, поэтому лучше, конечно, повременить. М -м, вот, также... Важное время с 26 по 29 число у нас будет соединение Солнца, Венеры и Херона. Для многих это будет период творческого подъема, период каких-то ярких эмоций, впечатлений. Это может быть начало нового сотрудничества с кем-то. Это могут быть удачные какие-то финансовые проекты и решения. В общем если даже смотреть по лунациям в этом месяце, 13 числа будет «Новолуние в рыбах», что говорит о а, вот этой тенденции расслабиться, больше так отстраниться от повседневных дел, а вот 28 числа будет «Полнолуние в весах», и это как вот, желание принять важные решения либо в отношениях, либо в бизнесе, в партнерстве, то есть это период такой максимальной кооперации. Поэтому вот это время с 26 по 29 число, оно подходит для того, чтобы как раз-таки договариваться активно о чем-то. И, как говорится, одна голова хорошо, а две еще лучше. И вот это, можно сказать, девиз этого периода. Ну, и дальше поговорим об апреле. Он будет примечателен тем, что Плутон постепенно будет замедлять свой ход перед разворотом в ретроградное движение. Это значит, что в течение всего месяца мы будем все больше и больше фокусироваться на темах власти, доминирования, контроля, финансов, бизнеса. И вот к концу месяца для многих людей, в особенности для тех, кто непосредственно связан с бизнесом, с кредитами. Вот эти темы, они станут прямо болезненными и могут требовать нашего вот пристального внимания. И когда 27 апреля Плутон уже окончательно развернется в ретродвижение, он даст нам шанс вернуться к вопросам кредитов, финансов, налогов и дожать те темы, которые до этого не получалось решить. Но это такая общая тенденция апреля. А если говорить более конкретно, то 9 апреля Марс будет делать квадрат к Нептуну. И этот аспект он может давать нам хаотичность в действиях, такую дезориентацию, неверие в собственные силы. И мы остро почувствуем такую необходимость искать новые источники вдохновения чтобы просто иметь возможность дальше работать и вот эту порцию вдохновения нам ее даст э, венера которая до 14 апреля находится в овне и делает исключительно только благоприятные аспекты в первой половине месяца поэтому не упустите такую возможность э, познакомиться с э, наладить какие-то отношения, произвести хорошее впечатление и заключить выгодные сделки. Запомните, что если в этот период вы будете демонстрировать оптимизм, здоровый задор, такую быструю реакцию, то у вас будут очень хорошие шансы на успех, получить отличный результат. Также вот первая половина апреля, она подходит для того, чтобы влиться в какой-то интересный коллектив и познакомиться с интересной группой людей. Далее, 14 апреля, Венера переходит из Овна в знак Телец, и буквально перед самым выходом из знака Овен она делает квадрат к, Нептуну, к Плутону. Прошу прощения. В этот период мы все почувствуем такую острую неудовлетворенность отношениями либо финансами и это будет, знаете, чувствоваться как отличный пинок, потому что у нас появится смелость, дерзость, вот готовность рискнуть и усилием воли достичь желаемого результата. Однако с личными отношениями, конечно, будьте эм, поаккуратнее и щадите чувства своих близких. Также обратите внимание на период с 15 по 17 апреля. В эти дни Марс находится в трине к Юпитеру. И вот это время, это прекрасно подходит для старта нового проекта, для запуска рекламы, по сути, для любого вида масштабирования. Просто знайте, что ваши действия и инициатива в эти дни, они будут приносить успех. И, кстати, вот говоря об инициативе, мы действительно будем очень продуктивны в апреле, потому что Меркурий весь месяц имеет очень высокую скорость. 4 апреля он входит в знак Овна, а уже 19 апреля переходит в знак Телец. И на своем таком скоростном пути он будет создавать множество аспектов и будет делать нас очень предприимчивыми. И это значит, что апрель отлично подходит для начинаний и инициатив. И дальше можно отдельно выделить день 23 апреля. В это время Венера будет соединяться с Ураном. И с одной стороны, вот дни вблизи 23 числа они могут принести интересное знакомство, какие-то спонтанные поступки. С другой стороны, следует помнить, что мы в это время будем настроены весьма авантюристично. Поэтому имейте в виду, что поступки и покупки совершенные в эти дни, они впоследствии будут переосмыслены. Также, если в это время вам поступает какое-то необычное предложение, то будет совет, знаете, не соглашаться сразу ну и не отказывается. Дайте себе время подумать. И вот почему. Во-первых, на следующий день уже, 24 апреля, Сатурн сделает трин к северному узлу. И это даст нам возможность усвоить эту новую информацию и применить ее дальше с пользой для себя. А во-вторых, 25 апреля Венера сделает квадрат к Сатурну. И, ну, безусловно, это нас отрезвит и даст возможность так здраво оценить вот это предложение, соглашаться нам либо отказываться, и также в целом оценить то, как складываются наши отношения, как тратятся и зарабатываются финансы. И вот этот конец месяца таким образом отлично подходит для того, чтобы подвести некий итог и вот учесть ошибки и наметить дальнейший план, стратегию развития как в отношениях, так и в финансах. И дальше еще хочется выделить период. Это период с 23 апреля, когда Марс переходит в знак рак, и он пробудет в этом знаке до 11 июня. Соответственно... Весь этот период люди будут настроены заниматься теми делами, которые находят сильный эмоциональный отклик. Поэтому данное время отлично подходит для того, чтобы вести какую-то совместную деятельность с членами семьи и активно включаться в решение домашних дел, домашних вопросов. Приступаем с вами к тенденциям мая. И на самом деле май даст нам возможность почувствовать разнообразие. Будет несколько тенденций, не похожих друг на друга, и поэтому каждый сможет поймать свою тенденцию и действовать так, как более созвучно ему. Если в апреле у нас замедлялся Плутон, в мае есть еще одна планета, которая будет целый май замедляться — это Сатурн. И Сатурн 23 числа — разворачивается в попятное движение, и этот период можно назвать как вот первые итоги Нового года, Нового 2021 года. Сатурн ⁇ это планета, которая очень любит все структурировать, и по Сатурну мы любители делать выводы, замечать ошибки в наших действиях, поэтому летом у нас будет возможность поработать над этими ошибками, а вот май может как раз-таки дать нам вот это осознание, что мы делаем правильно, что у нас получается, а в, какие, <смех> в каких моментах нам нужно подкорректировать свое поведение и, скажем так, менять подход, возможно, даже что-то отпустить и сосредоточить свое внимание только на перспективных, на наш взгляд проектах, и именно то нас будет интересовать, что приносит результат, что дает нам возможность расти и развиваться. Вот это очень важно в мае прочувствовать. Также будет очень важная тенденция, связанная с Нептуном, и я хочу сейчас задать вам вопрос. Вот вспомните, не было ли у вас важных таких событий, в конце сентября 2019 года, в начале октября 2019 года в тот период было соединение Нептуна и Лилит, и много людей ко мне обращалось на консультацию с проблемой, их либо обманули, либо они что-то забыли, потеряли. То есть классика жанра по Нептуну, какие-то вот самые разного рода недоразумения происходили. Если в тот период в вашей жизни имело место быть вот э, такого рода события происходили, то будьте повнимательнее вблизи 13 мая, так как Нептун будет в аспекте с Лилит. В этот раз это будет не соединение, это будет секстиль, но все же будьте внимательны в это время, желательно опять-таки с финансами быть поаккуратнее, с документами, то есть вот все эти вопросы, которые требуют максимального внимания, бдительности, старайтесь их вот прям на эти даты не планировать, дайте себе время переждать, пока этот аспект распадется, и уже тогда спокойно, скажем так, приступать к их решениям. Также я обещала вам, что май будет давать много возможностей, и одна из них связана с Юпитером. Дело в том, что 13 мая Юпитер переходит в рыбы, очень быстрый Юпитер, он создает несколько тенденций в 2021 году, и Юпитер в рыбах пробудет по 28 июля, и он... В этот период, будто бы, дает нам возможность заглянуть еще дальше, заглянуть больше в 22 год, конец 21 года, понять, э, вот, что будет актуально тогда, э, и э, многие могут уловить этот тренд и начать мыслить наперед, думать заранее. Э, поэтому будьте очень внимательны. Это действительно продуктивное время. Помним, что Юпитер в Рыбах сильный и он проявляет максимально свои качества, он будет давать нам оптимизм, веру в себя в первую очередь, веру в окружающих, он будет способствовать тому, чтобы люди взаимодействовали между собой, помогали друг другу. И в целом «Юпитер в рыбах» — как по мне, это тема вот, вдохновения. У меня лично вот такая ассоциация — это желание делать то, что приносит тебе максимальную радость, максимально откликается. Тем более, как обозначила Марина, в мае у нас Марс будет в раке, и это тоже водный знак, это тоже говорит о том, что то, что мы делаем, будет сильно связано с нашим настроением. Поэтому если мы вот ощущаем, что интерес падает к чему-то, что нам это надоело, то может быть сложновато. В этом месяце нужно именно вот вкладывать силы в то, что дает вам обратный, обратную возможность наполниться энергией, то, что вам нравится. И в связи с Марсом хочу обозначить две важные даты. 12 числа будет секстиль к Урану. Это у нас опять-таки аспект ускорения. Если в конце января у нас была еще и Лилит в аспекте Марса и Урана, то в этот раз ее не будет. Поэтому действительно вот это хороший период, чтобы подогнать хвосты, подтянуть хвосты для того, чтобы доделать то, что давно затягивалось, но также и для начинаний тоже хорошее время. Просто старайтесь начинать обдуманно. Может такой аспект давать спешку, но она не к месту. Все равно вы можете действовать быстро, но это все должно быть спланировано и продумано. А в конце месяца Многие позволят себе расслабиться, Марс в Раке будет в аспекте к э, Нептуну, и это вот аспект лени, если честно. Поэтому э, не вините себя, если вдруг э, вы будете не в ресурсе, в конце мая можете смело все списывать на Марс. Дальше, э, Венера будет с 9 числа и до конца месяца в Близнецах, и это такой период э, легкий. Венера в Близнецах, она максимально легкая, И это время, когда мы можем получать удовольствие общаясь, читая интересную книгу. Просто вот поехав куда-то на природу, даже не, пусть недалеко, пусть непродолжительной будет эта поездка, но она все равно будет заряжать нас. Поэтому давайте себе возможность общаться, давайте себе возможность быть в движении, это хорошее время для утренних пробежек, для того, чтобы, скажем, прогулки в парке стали вашей ежедневной привычкой. То есть вот движение, свежий воздух, возможность встречаться со знакомыми — это то, что будет вот прям очень необходимо в этом месяце. Тем более, что Меркурий тоже будет у нас в Близнецах, в этом месяце он перейдет раньше Венеры, 4 мая, и они, к слову, будут шагать по знаку Близнецы прям вместе. Это такой интересный месяц у нас получается и в плане отношений, и в плане вот бизнеса, финансов могут быть новые идеи могут быть интересные какие-то вот, мысли связанные с вашим развитием это месяц, когда вот максимальное желание будет учиться чему-то новому если вы не сдали на права если вы боитесь ездить за рулем в этом месяце желание это все сделать может усилиться и прекрасное время чтобы работать над своими такого рода страхами так как эти все аспекты они будут давать легкость и возможность перешагнуть через вот какие-то внутренние блоки, переосмыслить свои страхи и начать новую страницу. И вот конец месяца, он особенный абсолютно в, в отношении Меркурия-Венеры. 29 числа Меркурий соединится с Венерой, и как раз в этот день Меркурий разворачивается в ретроградное движение. И... Мы помним, что у нас еще и узел восходящий в близнецах. И в мае Меркурий и Венера будут соединяться с этим узлом, потом будут соединяться вместе друг с другом. Поэтому вторая половина мая, она вот просто наполнена какими-то встречами, поездками, информацией, обменом мнения, идеями. Все будут стремиться ощущать вот эту легкость в общении, в поведении желание вот принимать друг друга такими, как есть. И вот именно 29 число, тоже день, который требует вашего внимания к тому, какие, возможно, новые люди входят в вашу жизнь, или может также быть возврат к прошлым темам и отношениям, опять-таки с возможностью перезапустить эту тему в своей жизни уже в другом формате. И если посмотреть на Лунации в этом месяце, то у нас 11 числа будет Новолуние в Тельце, и это даст возможность действительно вот вложиться в прибыльные проекты. Новолуние больше не об извлечении прибыли, а о том, что можно вот подключиться к какие-то новые тенденции. И вот этот Меркурий Венера в Близнецах, они дадут возможность прямо ощущать руку на пульсе в этом месяце, следить за трендами и тенденциями, очень быстро соображать на этом фоне и принимать решения без вот каких-то таких колебаний долгих. Главное, чтобы у нас был отклик внутри, так как все-таки Марс в раке находится. Если нам тема близка, тем более, если нас родные поддерживают, то мы даже без раздумий будем погружаться во что-то новое, интересное. Вот 26 числа начинается коридор затмений. Это будет у нас лунное затмение, и коридор затмений продлится по 10 июня, так как у нас 10 июня будет еще одно затмение, оно будет в Близнецах. Опять-таки у нас будет активно ось стрелец-близнецы, как и сейчас, в этом месяце было. Это у нас, безусловно, тема обучения, тема знаний, тема документов. И вы знаете, что вот эта тенденция, переход Юпитера в рыбы, а также лунное затмение в стрельце, оно вселяет одежду на поездки. И на то, что в принципе тема путешествий будет очень сильно интересовать в этом месяце. И я думаю, что каждый будет искать возможность, если недалеко куда-то съездить, то хотя бы поблизости. Так как у нас близнецы активные и стрелец, то, скажем, Каждый уже будет искать то, что ему ближе, то, что ему нравится больше и на что хватает времени и возможностей. Но в целом, также вот конец месяца, вместе с затмением принесет эмоциональность, и вы, если следите за астрологическими тенденциями, то плюс-минус понимаете, как на вас влияют затмения, некоторые могут ощущать физическую усталость, некоторые наоборот могут ощущать прям вот необходимость действовать, воплощать э, э, то, э, что недолго планировали, откладывали непонятно сколько времени. У каждого по-разному. Нет какого-то единого стереотипного, шаблонного подхода к затмениям, что вот все ощущают одинаково. У каждого из нас своя натальная карта и... По нашей натальной карте видно, как мы реагируем на затмения. Но даже если вы понаблюдаете за тем, как вот 14 числа у нас вчера было затмение, как вы себя ощущали в этот день, какие события у вас происходили, это уже даст вам возможность понимать, как вы будете переживать предстоящие затмения 26 мая и 11 июня. Поэтому не бойтесь затмений. Если ваша жизнь становится активной вблизи затмений, это говорит о том, что судьба вас подталкивает идти в ногу со своим предназначением и не упускайте возможности в этот период только по той причине, что вот сейчас затмение, не стоит рисковать, не стоит ничего начинать. А возможно для вас затмение наоборот является триггером перемен. Поэтому будьте бдительны в конце мая, и у многих вот может произойти движение в жизни. Стрелец — это у нас знак мутабельный, знак перемен, как и близнецы. Поэтому часто вот эти затмения ощущаются как смещение из привычного для, для нас вектора на э, какую-то новую ось, которая даст нам больше возможностей и расширит наше сознание и наше восприятие этого мира. И дальше у нас месяц июнь, первый летний месяц. И каким он будет? Он примечателен тем, что в июне планета творчества, интуиции, вдохновения, планета Нептун начинает замедляться перед разворотом в ретроградное движение. И это значит, что на протяжении всего июня мы будем становиться все более восприимчивыми к влиянию своего подсознания. И окончательно Нептун станет ретроградным с 25 июня и пробудет в таком состоянии аж до декабря 2021 года. В этот период длительный нам важно будет направить свою энергию на самопознание для того, чтобы лучше понять, чего на самом деле мы хотим, о чем на самом деле наши самые искренние, самые глубокие мечты, без заглядки на социум. И следующим трендом июня станет планета Сатурн, которая в ходе своего ретроградного уже движения снова сделает квадрат Курану 14 июня. И это вернет нас вот к тем ситуациям, которые возникли в феврале 2021 года. И если на предыдущем квадрате этих планет вы нашли новую работу, либо наоборот, вы потеряли свою стабильность, то середина июня как раз даст возможность реформировать и доделать те процессы, что начались в феврале. Ну, если говорить об экономической ситуации, то в середине июня нас ждет очередная волна кризиса. И вот на наших глазах будут переформатированы целые отрасли промышленности могут быть расформированы целые отделы. То есть мы все почувствуем вот такую нестабильность, и в этот период важно будет осознать, что мы уже вошли в этот процесс перестройки, в эту зону турбулентности. И перемены, они неизбежны, они будут необходимы. Поэтому для каждого из нас в это время будет важным увидеть, какая сфера, либо сферы нашей жизни требуют трансформации. Так как вот этот аспект, он будет ставить э, перед нами трудный выбор. И у каждого он будет свой в зависимости от натальной карты. Ну, выбор будет стоять перед каждым. На чем сэкономить, а куда вложить? Да? От чего или от кого отказаться, а что развивать? новые идеи или проверенные методы. И, как вы уже догадались, то обстановка на небе будет нас склонять к новым решениям, к новым каким-то начинаниям и будет поддерживать именно новые. Ну и вторая тенденция, которую дает нам ретроградный Сатурн, также связана с возможностями, которые... К нам пришли еще в феврале, потому что 24 июня, июня, да, Сатурн в ходе ретроградного движения снова сделает секстиль к Херону. И он будто бы будет намекать нам, что если мы не до конца использовали шансы, которые нам были даны в феврале, либо вот не сумели разглядеть какие-то возможности, то сейчас, вот, самое время например, передумать и согласиться, либо переподписать договор на более выгодных условиях. И вот в этом плане действительно одним из трендов 2021 года станет уход от фиксированных сумм, ну, например, вот аренды, да, к более гибким, привязанным, скажем, к проценту от продаж. Ну, вы понимаете, что это будет касаться не только договоров, это, в принципе, будет касаться того, как мы заключаем сделки. Тенденция будет уходить от фиксированных договорённостей да, к каким-то новым трендам, да? например, вот от оборота, от продаж, да, какие-то проценты получать. И такую же тенденцию ее будет поддерживать и Юпитер, который уже 20 июня уходит в ретроградное движение в третьем градусе рыб и возвращается назад в знак Водолей, чтобы доделать там свои дела. И пусть он ненадолго заглянул в этот знак, в котором он такой сильный, но мы уже сможем прочувствовать его благостное влияние в плане тех же вот э, послабление ограничений в плане формирования более свободных законов рынка в плане открытия перспектив и границ э, э, и вот важно тоже будет почувствовать куда дует ветер так сказать да, что будет э, в дальнейшем получать только э, развитие да, по такому вот сильному Юпитеру. Ну и следующий тренд, следующая, вернее, особенность. Июля месяца это Меркурий, который снова уходит в ретроградное движение еще 29 мая и движется по пятнам в знаке близнецы и пробудет в ретроградном движении до 22 июня. Следовательно. До 22 июня нам этот период не подходит для новых начинаний, но он отлично будет подходить для пересмотра прошлых договоренностей, для возобновления старых связей. И Венера тоже 2 июня входит знак Рак, и она будет контактировать в течение месяца вот с половиной планет на небосводе. И это показывает, что ради семьи и эмоционально близких людей мы будем готовы горы свернуть. Поэтому очень важно в июне месяце будет чувствовать такой надежный тыл, да, чувствовать, что близкие люди нас поддерживают, и они помогают нам решать различные вопросы. Особенно стоит выделить период с 3 по 5 июня, потому что в это время… Марс будет делать аспект к Плутону, а Венера — к Юпитеру. И вот в эти даты нам нужно буквально впрячься в какой-то рабочий процесс и выложиться по полной, чтобы достичь своей цели и получить отличный результат. Вот такой результат, которым мы впоследствии сможем гордиться. И это может касаться как хорошего финансового вознаграждения, так и новой планки, которую мы в это время сможем взять. Также, чем интересен июнь месяц, это тем, что Марс 11 числа выходит из знака «Рак» и входит в «Лев». А 27 июня уже Венера к нему присоединяется. И будет наблюдаться такая тенденция, что в течение месяца мы будем становиться все более и более уверенными в себе. Но для этого нужно все-таки вот в первой половине месяца не предаваться лени и расслабленности, которая преследовала нас в мае, а все-таки вот уже поднимать нужные связи, выходить в том числе и через родственников на нужных людей. И договариваться. Аспекты Венеры показывают, что нужно будет договариваться. И поэтому вот один, одним из ключевых качеств июня месяца — это умение говорить по душам. Такая вот чувствительная Венера даст нам возможность чувствовать, что нужно нашему собеседнику и быть эмоционально на одной волне с людьми. И в самом конце месяца, 26 июня, Марс делает секстиль к Северному узлу и трин к Южному. И вот этот день, он поможет нам как бы увидеть результаты уже проделанной ранее работы, оглянуться назад и подкорректировать, если нужно, свой путь, свои действия, увидеть, как можно лучше организовать свою работу. И, безусловно, это важный день для того, чтобы подкорректировать свои действия и получить отличный результат в будущем. Ну, В общем-то, на этом у меня анонс июня закончен. Да, Я вот очень благодарю вас. Вот мы с вами и... Пробежались так вкратце, а, пер, ну, скажем, поговорили с вами о первой половине 2021 года. Надеюсь, вам было интересно. Если это так, то напишите обязательно об этом в комментариях, и мы выйдем тогда в эфир и расскажем вам о втором полугодии 2021 года. Если вам действительно было полезно и интересно, то будет продолжение. Спасибо большое за то, что поддержали Марину, она очень волновалась, это ее первый прямой эфир. И вот эти ваши сердечки и комментарии, это, это очень круто, это большая благодарность, что вы поддержали вот такое начинание. И, кстати, были еще вопросы по поводу школы, можно ли присоединиться на обучение. Да, вы можете еще в декабре присоединиться на курс по прогнозированию и ректификации. Марина, кстати, проводит практические занятия на этом курсе, лекции, все записаны мной. Также есть записи практики, которые проводила я. Курс очень объемный, очень интересный, без преувеличения. Вот, так что, если вас интересует более подробная информация о содержании курса, Пишите мне либо в директ, либо на почту. И до встречи, до скорых встреч. Спасибо большое вам за активность. Да, спасибо за активность. Очень-очень вас благодарю. Спасибо, вы супер. А также огромная благодарность вам. Да, спасибо. Это... Мне, мне очень понравилось. Думаю, будет продолжение. Но мы также ждем и ваши комментарии. Всем хорошего вечера. Хорошего вечер. Благодарю.